Здравствуйте дорогие друзья, сегодня у нас на разборе седьмой вариант из сборника Ященко УГ-шного 2023 года, фипишного на 36 вариантов Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон Прежде чем начать, прошу, не забывайте про подписку Если вам нравится видео, не забывайте про лайки, рассказывайте друзьям о канале Пусть он у нас растет и развивается Давайте посмотрим условия для первых заданий У нас здесь колеса Основные вещи, которые нужно понимать Первое, у вас колесо задается вот такими тремя циферками. Первое, 195, это ширина протектора. Второе, 65, это сколько процентов высота протектора составляет от ширины. И 15, это сколько дюймов у нас составляет наш диск. Опять же, дюйм 25,4 миллиметра. Ну и далее с завода у нас выходит 265 на 60 R18. По условию первого задания нам необходимо найти какой наибольшей ширины можно устанавливать на автомобиль шины, если диаметр диска 17 дюймов ну вот 17 дюймов вот наибольшая ширина вот она составляет 275 поэтому можно сразу записать совпало дальше на сколько миллиметров радиус колеса с шириной 245 к 70 с 17 меньше чем 275 к 65 с 17 -го? что у нас получается? Для начала мы находим высоту протектора, то есть 0,65 умножаем на 275, то есть процент от 275 от ширины протектора. Естественно необходимо умножить на 2, для чего? Для того, чтобы у вас ширина протектора снизу и сверху, то есть она учитывалась. Плюс добавляем диаметр диска, то есть у нас 17 дюймов, естественно в миллиметрах. Вот у нас получается диаметр колеса 275. Вычитаем оттуда то же самое для 45, то есть 0, так, только не 75, а 70. 70 на 245, опять же, на 2. Ну и, соответственно, тоже 17 на 25,4. При этом эта разница у нас диаметров. Необходимо же указать радиус, да? Поэтому мы результат делим на 2. Что можно сделать? Ну, во-первых, естественно, эти взаимоуничтожаются. При делении на 2 у нас убирается, то есть, двойки. То есть, получается, необходимо посчитать вот это число и, соответственно, минус вот это число. Вам придется на экзамене считать столбиком. Я же лентяй, поэтому сразу посмотрим, что выходит. А выходит у нас 7 целых. И ,25, Если посчитать. Правильно выходит? Ну, в принципе, да. Там 275 на 0,65. Ага, ага, ага. Ну все, хорошо. Смотрим дальше. Найдите диаметр колеса, выходящего с завода. С завода у нас шло 265 колесо. То есть, опять, 265 умножаем на 0,6. Это высота протектора. Учитываем, что она идет с двух сторон, прибавляем диск 25,4, и вот сколько у нас миллиметров составляет наше колесо. При этом надо в миллиметрах указать, ну, значит, так и укажем. Что здесь можно сделать? К сожалению, тут особо-то ничего не сделалось, то есть придется считать 265 на 1,2, придется считать там, 254 на 1,8, и все это хозяйство суммировать. Если все это хозяйство посчитать и просуммировать, получается целых и 775,2. Я надеюсь, у меня просите за то, что я все-таки арифметику вам не показываю. Точнее, я ее показываю, когда она необходима. Ну, а когда уже ничего особо не сделаешь, ну, только вот так. Дальше, на сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колесо колесами 285-м. Опять ничего не поменялось. 285 умножаем на 0,5. Это высота протектора. На 2. Высота учитывается еще сверху и прибавляется 20 на 25,4. Ну, единственное, что это вот у нас единица, то есть так и останется как бы 285. Опять же, 25, 254 умножить на 2, это, соответственно, 508. И получается сколько тут? 3, 1 в уме, 9 и 7. То есть, 793. Видите, я все-таки умею считать. Ладно, в результате разница у нас будет 793 минус 775,2. Опять же, здесь необходимо просто... Посчитать, если все это посчитать, будет 17,8 миллиметра. Вот наша разница. Дальше. Кирилл планирует заменить зимнюю резину на летнюю. Так, может в А и в Б поехать. Ну и, соответственно, у нас условия замены колеса, там разбатровка, болтовка, там балансировка, всякая вот эта шляпа, которую вам потом предстоит узнавать, и вы будете все время страдать. Если, конечно, не додумаетесь самостоятельно менять, тоже хорошая вещь. Но, к сожалению, балансировку самостоятельно не сделаешь. Ну вот. Что нам нужно сделать? Нам нужно здесь только помнить, что у нас все-таки 4 колеса, поэтому вот, вот эта часть, она будет умножаться на 4. То есть, что получается? Для А варианта 270 заменяет, не заменяет, а будет дорога, плюс 4 на 57 на 2, потому что установка и снятие одинаково. Плюс 235. Плюс 215. Для B варианта дорога подороже 450. Но опять же 4. А тут уже 52 умножить на 2. 205. И 195. То есть, опять, к сожалению, ничего хорошего тут нет, тут просто придется считать, каких-то там интересных моментов здесь нет. Если все это хозяйство посчитать, в пункте А у вас 2526, а в пункте Б у вас 2466. Вот, в принципе, разница. Разница у нас в 60 рублей. Понятно, что самый дешевый вариант 2, 4, 6, 6. Но на самом деле, если взрослый человек рассуждал, что 60 сэкономленных рублей при разнице на бенз в 180 рублей, то есть там по времени вы потеряете больше, чем сэкономите на 60 рублей. Поэтому адекватный человек все-таки поехал за 2,5. Даже более того, скажу, адекватный человек просто где нашел, потому что обычно очереди там поменял бы, если это не критично... На стоимости отразилось. Давайте дальше. Что у нас есть? Ну, тут просто посчитать. То есть, 5,12 плюс 1,3 седьмых. Это у нас 10 седьмых. При умножении на 7,12, естественно, семерки сокращаются. Остается 10,12. Получаем 15,12. Это 5,4. Если сократить на 3, то есть 1,25. Записали. Есть такой вариант у нас? Да, есть. Здорово. Дальше. На координаты прямой отмечены точки. Они соответствуют числам. Надо найти минус 0,47. Естественно, надо их просто расположить в порядке убывания. То есть, самое маленькое это минус 0,74. Следующее за ним это минус 0,407. Следующее за ним минус... Сорок тысячных. А дальше можно не считать. Потому что наше число будет третьим по порядку. То есть это цешечка. Тройку записали. Сравнили. Нигде не накосячили. Молодцы. Дальше. Найдите значение выражения. Что мы здесь видим? Здесь идут корни одинаковой степени. То есть мы все это хозяйство. Так как у нас произведение частное. Можем записать под единый корень. Ни в коем случае так суммы с разностью не делайте. Потому что сразу же накосячите. Так. Дальше. Что получается? Ну, Понятно, B в четвертой, B в четвертой сокращаются. Здесь будет 36, а А в одиннадцатый делить на А в седьмой будет А в четвертой. То есть при делении степеней с одинаковыми основаниями у нас основание h остается, а 11 минус 7 вычитается. Дальше по факту у вас корень второй степени. Корень из 36 это 6, корень из А в четвертой это А во второй. То есть у вас вот это число четверка делится на вот это. Ну и все остается подставить, ашечка у вас 7, то есть 7 в квадрате это 49, 6 на 49, там 240 до 54, 294, да, совпало. Поэтому 294 мы запишем в ответ. Далее, найдите корень уравнения, сразу обе части умножаем на 9, получается 9х плюс х равно, так, тройка-девятка бы сократилась, осталась тройка, ну, то есть минус 30 в таком случае 10х равно минус 30 и х равен минус 3. То есть все достаточно просто. Совпало? В этот раз тоже совпало. Дальше. В сборнике билетов по математике 40 билетов, в 18 из них встречается вопрос по теме неравенства но вероятность того, что не достанется по теме неравенства. Для этого необходимо количество билетов, в которых не встречается неравенство, а их у нас 40 минус 18, то есть 22 штуки, поделить на общее количество. То есть выходит у нас 22 сороковых. Это 11 двадцатых. Ну или 5,5 делить на 10. То есть 0,55. Записали. Дальше. На рисунках у нас изображены графики линейных функций. Надо установить соответствие. Что нам нужно знать? Нужно знать следующее. Если коэффициент k больше нуля то концы в первой и третьей координатных четвертях. Если коэффициент k меньше нуля, то во второй и четвертой. Если пересекает под осью OX независимо от A, а, то B меньше нуля. Если над осью OX, то B больше нуля. Все. И расставляем. Здесь у нас B меньше нуля, k меньше нуля. Здесь пересекает над значит, B больше нуля больше нуля. Здесь пересекает над b больше нуля. Но К меньше нуля. Что в результате? Так. H у нас меньше-меньше. То есть это единица. Здесь тройка. Здесь двойка. В принципе все. Дальше. В фирме родник стоимость колодца из железобетонных колец рассчитывается по формуле. Надо посчитать сколько там для шести колец. Ну будет просто. 8500 плюс 6 800 умножить на 6. То есть 8500 плюс сколько там? 68 на 6 360. Соответственно... Так, 360 до 48 это 408. То есть 40800. То есть в результате мы получаем 49300. Совпало, совпало. Здорово. Дальше укажите решение системы. Ну что мы видим? Мы просто перебрасываем вот эти числа. Главное, не забываем, что когда число перебрасывается, знак его меняется. То есть будет 1, а во втором случае будет минус 1, минус 1, это минус 2. То есть у нас что выходит с вами? У нас должен быть x меньше минус 2 и при этом меньше чем минус 3,2 одновременно. То есть система подразумевает пересечение. А пересеклись они только вот здесь. То есть... Это у нас второй вариант ответа. Записали. Дальше. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 нарисована змейка. Так, ломаная на рисунке изображен в случае, когда последнее звено равно 10. Найдите длину ломаной, построенную аналогичным образом, если звено, которое имеет ага, последнее звено 190. Ну, что тут надо понимать? У нас вот, если взять звено, вот оно равно двум первое. Следующее равно 4, Потом равно 6. То есть, А первое равно двум. А Д равно тоже двум. То есть, то число, которое каждый раз у вас прибавляется. То есть, это обыкновенно реферическая прогрессия. То есть, 2, 4, 6, 8 и так до 190. То есть, мы можем сразу посчитать, каким вот так членом последовательности. Второй, третий, 150 и будет 190. Для этого есть формула. А первое ⁇ плюс d на n минус 1. То есть у нас получается, что 190 равно 2 плюс 2 на n минус 1. Ну, то есть раскрыть получается 190 равно 2n. В таком случае n равно скольки там 95. То есть 95 вот таких зигзагов у нас получается. Дальше что мы делаем? Мы считаем длину одного зигзага, скажем так. То есть, вот мы берем, так, давайте сотрем. Чтоб... Вот у нас начинается 1, 2, 3, 4. Вот это наш зигзаг. Из чего он состоит? Он состоит из 1, 1. Получается 2 плюс 2. То есть, он равен 6. Это наш первый член последовательности. Следующий у нас получается 3, 3, 4, 4. То есть, 3 плюс 3 плюс 4, ну, плюс 4. То есть, 6 до 8, соответственно, 14. То есть, каждый раз у нас с вами прибавляется по 8. То есть, каждый зигзаг на 8 длиннее предыдущего. Но, опять же, то есть D у нас равно 8. И таких 95 зигзагов. Что получается? Есть формула для подсчета суммы вот таких n членов. То есть, например, нам надо с 1 по 95 посчитать. Выглядит она вот так. 2а первых плюс d на n минус 1 делить на 2 и умножить на n. То есть, в нашем случае получается 2 умножить на 6 плюс 8 на 95 минус 1 делить на 2 и умножить на 95. Правильно получилось? 2, 6, 8, 95. Да, все правильно получилось. Если посчитать, будет 36290. То есть, вот такое вот решение. Два раза формула арифметической прогрессии применяются. Если вы ее не проходили, ну, ничего страшного. Она в третьей, по-моему, четверти проходится в девятом классе. Дальше. На стороне от C-треугольника отмечена точка D. Так что AD6DC8... Площадь треугольника ABC 42, найдите площадь треугольника АБД. В чем смысл? Дело в том, что площадь треугольника АБД, так как у них вершина общая, скажем так, и основания совпадают в плане того, что на одной прямой лежат. То есть АБД к площади ABC будет относиться так же, как АД относится к АС. Дело в том, что у них высота одинаковая. То есть 6 к 14, ну или там 3 к 7. Поэтому мы смело записываем, что площадь треугольника АБД к 42 это 3 к 7. Ну, 42 к 7. 42 в 6 раз больше, чем 7. Соответственно, и площадь треугольника АБД будет 6 раз больше, чем 3. То есть 18. Давайте посмотрим, совпало. Совпало. Дальше у нас есть четырехугольник, он вписан в окружность, угол С надо найти, если угол А 37. Ну, смотрите, все достаточно легко. Сумма противоположных углов вписанного четырехугольника равна 180. Поэтому, чтобы найти угол С, достаточно из 180 градусов вычесть градусную меру угла А, то есть 37. И получается 143. Записали 143. Сверяемся. Совпало. Дальше. Найдите площадь ромба, если диагонали 10,6. и 6. Площадь ромба, одна из формул, это половина произведения длин диагоналей. То есть, 1 вторая умножить на 10 и умножить на 6. 60 на 2 дает 30. То есть, 30 у нас в ответ. Дальше. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображен треугольник. Найдите длины его средней линии. Так, параллельная АЦ. Ну, что у нас есть? Средняя линия, она мало того, что параллельна, она проходит через середины сторон и равна половине противоположной стороны. То есть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. АЦ у нас 8. В таком случае средняя линия и параллельной будет 4. То есть, в два раза меньше. Так, давайте посмотрим дальше. И здесь перевернем, чтобы можно было сверяться. Так. Так. Далее. Какое из, какое из следующих утверждений верно? Средняя линия трапеции равна полусумме основания. Абсолютно верно. Диагонали любого прямоугольника делит его на 4 равных треугольника. Нет, они делят его на 4 великих треугольника. То есть площади данных треугольников равны, а вот сами они не равны между собой косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению гипотенузы к прилежащему к этому углу катету. Нет, наоборот. То есть прилежащий катет делить на гипотенузу. Поэтому только первый вариант ответа. Дальше. Решите неравенство. Что мы первое сделаем? Мы умножим обе части на минус 1. Для чего? Здесь станет плюс, здесь знак неравенства поменяется. Дальше, 17 число положительное, оно не влияет. То есть, чтобы у нас наше выражение было больше нуля, нам необходимо, чтобы знаменатель был тоже больше нуля. Равно нулю, к сожалению, не будет, потому что у нас ну, уже как бы на 0 делить там не получится. Дальше, что мы с вами делаем? Мы разбиваем на множители, используя формулу в квадрате плюс bx плюс c равно a x минус x1, x минус x2, где x1 и x2 это корни уравнения. То есть у нас квадратный инфрачервенос, вот он, если вы к нулю приравняете, вы получите, например, по вету, что сумма корней 2 произведение минус 24. То есть это корни в данном случае, так, если 2, то 6 и минус 4. И, соответственно, мы спокойно можем начертить прямую, на которой отметим эти точки. Причем они будут пустые, так как неравенство у вас... Строгое. 6 и минус 4. А дальше что делается? Дальше смотрится коэффициент при х квадрате. Вот он у вас положительный. То есть, если он не написан, то фактически 1 умножить на х квадрате. Раз он положительный, то крайний правый промежуток будет с пятеркой. А дальше чередование знаков. Вам надо больше нуля. То есть, там где положительные значения. И все. И записывайте, что х принадлежит от минус бесконечности до минус 4. Соответственно. И от 6 до плюс бесконечности. Хорошо. Давайте посмотрим 21. -е. В сосуд, содержащий 7 литров 26% водного раствора вещества, добавили 6 литров воды. Сколько процентов новый раствор? Ну вот смотрите, в чем смысл. Вот у вас есть банка. Она у нас 7 литров. В нем получается 26% какого-то вещества. То есть мы сразу можем сказать, что масса вещества, точнее не масса, а объем. Это 0,26 на 7 литров. То есть, 26% от 7. Дальше что происходит? Дальше вам добавляют 6 литров воды. То есть, объем становится 7 литров плюс 6 литров. То есть, 13 литров. А вот вещества как было 0,26 на 7 литров, так и осталось. Потому что ну, вот в сладкий чай вы воды добавьте, слаще станет или нет. То же самое. И тогда что мы получаем? Мы получаем, что то, с чем сравниваем, это 100%, а 0,26 на 7 литров – это x процентов. И дальше крест-накрест. Чтобы найти x, 0,26 на 7 умножаем на 100 и делим на 13. 0,26 на 100 – это 26, на 13, если сократить обе части, получается 14. То есть у нас стал 14% из 26%. Вот и все решение. В 22-м необходимо построить график функции. Определить при каких значениях m прямая y равно m не имеет с графиком общих точек. Что здесь можно сделать? Здесь можно немножечко преобразовать. То есть мы возьмем и в знаменателе x вынесем за скобку. То есть получается x на x минус 5. Естественно, они сократятся, остается 2 минус 1 делить на х, но при учете, что х не равен 5, у нас-то все-таки х минус 5 было изначально, то что мы сократили, это окей, ладно. Но тогда х не равен 5, надо и должно учитывать. Если мы пятерочку вот сюда подставим, получим 2 минус 1 пятая, то есть у будет не равен 2 минус 1 пятая, это 1,8. Все, дальше в чем смысл? У нас строится все достаточно просто. У нас дана обычная гипербола. Напомню, что гипербола сравнивается с эталонным 1 делить на х. то есть вот если взять 1 делить на x, это стандартная гипербола, она бы проходила у вас через точку 1.1, то вот здесь у нас единица, здесь у нас единица, нолик, xy. И она бы стремилась к осям, то есть горизонтальной и вертикальной асимптоты, но никогда их не пересекала. То есть она бы выглядела вот так вот. Что у нас есть? У нас есть первая двойка. То есть ось ох смещается на получается две единицы вверх. То есть это свободный коэффициент. То есть у нас уже было бы стремление вот такое. Вот она бы вот так пошла. И кроме того, у нас минус стоит перед ней. То есть, наша гипербола, которая выглядела бы вот так, она симметрично относительно у у отражается. То есть, она становится вот такой. Вот здесь точка. Раз, два. И вот здесь точка. Три, четыре. А остальное нам, в принципе, не нужно. Мы можем это все стереть, чтобы не путаться. Так, лишь капток не стереть. Ну ладно. Вот так выглядит график нашей функции. При этом мы не забываем, что значение x равное 5 мы должны исключить. То есть 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь у нас будет пустая точка, которая соответствовала бы ординате 1,8. Теперь нас спрашивают, при каких значениях M прямая не имеет с графиком общих точек. Прямая Y равно M это прямая параллельная оси OX. То есть, вот, например, если бы у меня M равнялась минусу 2, то я взял бы ординату минус 2, вот здесь она находится, и провел бы прямую параллельно оси OX через ординату минус 2. В таком случае, когда у нас не будет иметь? Ну, понятное дело, первое, когда она будет являться горизонтальной асимптотой. То есть, это Y равно 2. А второе, когда она пройдет через как раз вот эту пустую точку. То есть, когда y равно 1,8. То есть, в таком случае наш ответ 1,8 и двоечка Совпало? Совпало. Дальше. Расстояние от точки пересечения диагонали ромба до одной из его сторон 16. Одна из его диагонали 64. Найдите углы ромба. Накидаем ромб. Проведем две диагонали. Первое, что нужно помнить, диагонали ромба точкой пересечения делится пополам и пересекаются под прямым углом. Пусть точка пересечения h. Расстояние это перпендикуляр. То есть, если я проведу перпендикуляр hm, вот он будет равен 16. Ну, а дальше все очень просто. Пусть... АС диагональ равна 64. Тогда по свойству ромба АН AH будет равна АС делить на 2. То есть она будет равна 32. В таком случае, если рассмотреть прямоугольный треугольник АН, из него мы можем спокойно расписать синус угла HAM. Синус угла HAM есть отношение длины противолежащего катета HM к гипотенузе AH, а что в свою очередь будет 16 к 32, то есть 1 вторая. 1 вторая это табличное значение, она говорит о том, что угол HAM составляет 30 градусов. Опять же, диагонали ромба являются бисектрисами углов, из которых они исходят. Значит угол А, как и угол C. Будут в два раза больше, чем 30, то есть 60. А угол B и угол D, с учетом того, что угол А и B в сумме 180, 180 минус 60. То есть они будут по 120 градусов. Вот и все решение. А Дальше. Внутри параллелограмма ABCD выбрали произвольную точку F. Докажите, что сумма площадей треугольников BFC и AFD равна половине площади параллелограмма. Давайте нарисуем для начала параллелограмм. Обозначим A, B, C, D. Выбрали произвольную точку F. И нам надо, чтобы BFC и AFD у нас равны. Хорошо, что мы с вами сделаем? Мы первым делом проведем через точку F два перпендикуляра. Fm и Fl. То есть так и запишем, что пусть у нас Fm перпендикулярно BC. Соответственно, Fl перпендикулярно AD. Площадь треугольника... BFC это 1 вторая BC, проведенную к ней высоту, то есть FM. Площадь треугольника AFD это 1 вторая AD на проведенную к ней высоту, то есть на FL. В таком случае сумма площадей треугольников BFC и треугольника AFD вычисляется как 1 вторая Bc на FM плюс 1 вторая AD на FL. При этом, с учетом того, что у нас дан параллелограмм, BC и AD равны, следовательно, наше вот это равенство можно записать как 1 вторая BC вынесем за скобки FM плюс FL, а FM плюс FL в свою очередь дают ML, то есть общую высоту. Для нашего параллелограмма. А с учетом того, что BC на ML это площадь нашего параллелограмма ABCD, вот мы получаем половину площади параллелограмма. Все решение. В 25-м в трапеции ABCD боковая сторона AD перпендикулярна основанию БС, окружность, проходит через точки С и Д, касается прямой АВ в точке Е. E. Найдите расстояние точки Е e до прямой СД, если АД. 8, БС, 7. Давайте нарисуем сначала окружность. Вот такая вот у нас получится окружность. Надеюсь, она будет достаточно ровная. Проходит через, получается, С и Д. Пусть у нас выглядит это вот таким вот макаром. Здесь будет точка С, здесь будет точка Д. И вот выходит, и вот здесь, соответственно, перпендикуляр. То есть А, Б. Касается она в точке Е. E. Расстояние от Е e до СД, то есть расстояние это перпендикуляр. То есть опустили. Давайте ЕМ. Он и он ну, неизвестен, его надо найти. То есть при этом AD8, BC7. Что мы с вами сделаем? Мы сделаем дополнительное построение. То есть проведем CD, проведем AB. Пусть они пересекаются в точке H. Так и запишем. То есть AB пересекает DC в точке H. Что мы с вами можем сказать? Здесь у нас 7, здесь у нас 8. В принципе... Так как BC параллельно AD, то можно записать, что угол HCB, например, равен углу D как соответственный при параллельных BCAD и секущей CD. При этом, так как угол H общий, то можно говорить о подобии треугольников, а именно треугольник HBC подобен треугольнику AHD. Раз они подобны, мы можем записать, что hc относится, соответственно, к hd. Так же, как bc относится к ad. То есть, 7 к 8. Мы можем что сделать? Ну, В принципе, этого вполне достаточно. hc, то есть, 7 единиц. HD 8 единиц. Дальше. По свойству секущей и касательной мы можем записать, что HC умноженное на HD то же самое, что HE в квадрате. Пусть у нас все-таки HC это 7х, HD это 8х. Тогда мы получаем, что HE есть 7х на 8х под корнем. То есть будет x корней из 56. С другой стороны, что мы можем сказать? Если посмотреть на треугольник на HCB HCB, то косинус угла HCB есть отношение прилежащего катета BC к гипотенузе HC. То есть 7 к 7 х То есть 1 делить на х. При этом треугольник HBC у вас подобен треугольнику HEM. Почему они подобны? Опять же, они оба прямоугольные и у них общий угол H. То есть по двум углам. И раз они подобны, то мы можем сказать, что угол HEM равен углу hcb, ну и соответственно косинусы у них одинаковые. В таком случае косинус угла hem равен 1 делить на x, а через стороны в данном треугольнике это у нас em, так давайте опустим пониже, em, соответственно, he. То есть em мы с вами ищем, а HE у нас равно x корней из 56. В таком случае, чтобы найти ем, мы 1 делить на x умножаем на x корней из 56. x сокращаются и остается корень из 56. Вот в принципе все решение для данного задания. На этом вариант мы разобрали, если вам понравилось, не забывайте про подписку, про лайки, рассказывайте друзьям о канале, чтобы он не стоял на месте, чтобы он развивался, ну и мне какая-то отрада будет за мои старания. Рад, что посмотрели, до новых встреч, до свидания.